Так, запись включил. Значит, я по-честному тебя спросил, пока ты не сказала мне добро, я тебе ничего не рассказывал. Я по-честному ответила, да, я вся в Да, если интересно, рассказываю. Значит, рассказываю. Я попытаюсь сейчас очень быстро, концептуально, потому что, честно говоря, знаешь, как вот у нас бывает, вот, я на твоем языке приведу пример. Есть вкус, а есть послевкусие. Угу. А, если, а есть еще и послепослевкусие. Ага. Вот. Так вот, в любом тренинге есть явные задачи, есть скрытые задачи, есть вторые и третьи задачи. И я вот наблюдаю за своими студентами, с кем работаю, то происходит такая вещь. Кто-то берет 90%, кто-то 80%. Вот недавно у меня пришел человек, у которого YouTube-канал, тысячи подписчиков и так далее, и так далее. Он из всего тренинга выхватил одну вещь. Знаешь какую? Будешь ржать. Ну. Он такую сказал. Желтый, бля. А что, так можно? Вот все, и у него видосы стали живые. Вот для него это было важно. Он абсолютно удовлетворенный ушел. Вот, значит, теперь попробуем просто пробежаться по пунктам. Угу. А, официальная задача, такая измеримая, а, это создание контента. Личного и экспертного. До, до вчерашнего дня э, этот тренинг 5 недель, он посвящен был только экспертному контенту. То есть у меня, смотри, три спортзала. Первый это э, как, э, как в контенте, у нас делится. Юмор то, что должно присутствовать в ленте. Это личные истории для коммуникации. Понятно, да? Вот, mm -hmm. вот то, что для день рождения это личная коммуникация. Это личная история. А и экспертные. Вот то, что у вас э, чай пите, это экспертно. Вы показываете, что, как, нюансы, детали. Вот. И, и тем самым транслируете экспертностью, профессионализм, глубокое знание дела. А тут же в экспертность попадает как ты эксперт, так и твои продукты экспертные. То есть и продукт мы транс, э, тут продаем. Значит, mm -hmm. а, беда в том, что, а, как правило, контент-план отсутствует. Почему отсутствует? Потому что не на что писать. Тем нету. Вот э, за на следующей неделе будут два интенсива, на которых я, каждый, есть методология проверена, в течение 10 минут у меня люди пишут тем для контента, тем историй. От 10.15 до рекорд 117 тем. Можете себе представить? Очень круто за 10 минут. Да, ну 117 это не за 10, это просто ее понесло, и она потом писала, писала, писала. За 10 минут рекорд был 57, по-моему. Круто, ну, очень реально. Быстро, быстро пишет. Но там, я еще буду объяснять, там просто есть технологии, как можно быстро записывать, выгружая. Так вот, мы берем эти истории, они называются маркерами. Потом мы маркеры превращаем в тезис, мы краткое описание делаем. Потом в течение тренинга э, я вытаскиваю людей на то, чтобы они прямо здесь и сейчас начинали писать истории. И каждый день человек пишет историю какую-то, экспертную. Хорошо, плохо, не, вот, вот пофигу, Мороз. Дело в том, что иногда я против перфекционизма, посмотри за ЖП, я за простоту, за легкость, за скорость. И в результате этого, что каждый день, домашнее задание это 7 минут, если больше, значит что-то делаешь неправильно, я все время ору, блин, значит выходи в эфир, кричи меня, долби, значит что-то делаешь неправильно. Но каждый день быстро, спонтанно пишется одна история по структуре. Очень простой, трехчастная структура, не 7 пунктов продающий пост очень простая трехчастная структура. Я постепенно подсказываю, подсказываю, как улучшать, улучшать, улучшать. И задача, то, что я начал, этого блок своей, своей презентации, закончить тренинг с запасом контентных историй на экспертность от трех до шести месяцев. Круто. Да. Шесть месяцев у меня, честно скажу, сделал только один человек за все время. Но 2, 3, 4 месяца – это нормальная практика. Но я все равно заявляю 6, потому что это реально. Это реально. Вот. Значит, почему экспертные и почему личные Значит, у меня первый спортзал, видишь, второй были личные истории. Я сейчас вот подумал, а почему я отказываю, почему я гоню людей в отдельный спортзал? Наверное, я дам возможность людям выбирать, кому больше нужно. Кому-то личные истории писать, кому-то экспертные, у кого где провал больше. Вот, захотят совмещать, не знаю, пока не знаю, надо будет поэкспериментировать, вот тут я а, пока не знаю, тут только по, через практику, вот, это явная задача, неявная задача, неявная задача это получить вот тот эффект, который у тебя уже есть, дорогая моя, а это эффект свободы, я от тебя кайфану. Свободно на камеру, это здорово! Этот эффект называется скажем так, говорить и думать. Это журналистская техника. Когда человек это такой, значит, хороший задел на работу в эфирах, в прямых эфирах шикарный задел, когда есть система маркеров ну беда такая многие из нас знаешь упираются в бумажку и пишут тексты потом боятся от нее оторваться от этой бумажки а если сбился то все беда но я вижу как ты хмуришься тебе не свойственно судя по всему я да? вообще не пишу вот. вот но здесь тогда но если мы бывает что знаешь что тема какая человека оторвали от бумажки он от либитум пошел а от либитум, это музыкальный темер термин если музыка не занималась свободно полете но тут другая крайность. В свободном полете люди могут улетать бог знает куда. Это точно. А вот для этого есть методика подготовки. Вот я подготовил, буду показывать. Ну-ка, быстро, здесь он у меня или нет. Я вот проделал продающие ролики. И... А... Ай, бряха, муха, я бибила кусок. Ой, мать, я его стер. Ладно, короче. У меня листик, я его восстановлю, для, хотел его на тренинге показать. У меня просто слово, слово, слово, слово, слово, слово. Я свободен, но я не уползаю с темы. Я поняла, о чем ты говоришь. Топорный конспект своего рода. Конечно. Большинство из нас об этом слышали, даже некоторые знают, но ни хрена не делают. Вот э, это тоже я потихонечку даю. То есть свобода, свобода, но самая главная свобода. Это так называемое фрирайт видео, разгонная неделя у нас. И э, думать и говорить, это имеется в виду, когда ты совершенно спокоен, спонтанен, ты можешь говорить о чем угодно. Я качаю ребят на то, что вот их э, вот так вот, о, что это такое, и погнал рассказывать, что это нитки и какую-то историю про нитки. Спонтанность. Вот. И третья задача. Это я ее называю каша по тарелке. Это тоже в сторону вебинаров, эфиров, но она сейчас в этом тренинге а, закладывается, но потом вылазит в виде такого хорошего фундамента вот в тех а, моментах. Это когда есть такая беда. Мы все эксперты, мы в своей теме шикарно шарим. Нам только, вот как, знаешь, это в школе, помнишь, там, а, прикалывались: знаем больную тему преподавателя, подкидываем ему идеи. идею, и он ушел куда-то, блин, про забыл. Про забыл, про забыл блин. Вот у, у многих вот эта тема есть по причине увлеченности. Вторая проблема – это же ушел по причине личной внутренней недооценки. Нам кажется, что нужно давать много-много-много. И получается каша на тарелке. Вот можно ложечку вот так красиво на большую белую тарелочку кашку раз положить вот так, сгруппировать. Рядом кусочек маслица, рядом какую-то там парочку фруктиночек тоненько нарезать. Красота! Ясно, красиво, понятно. А можно размазать тарелку, по, по всей тарелке эту кашу, блин, и непонятно, где э, персик, где вишенка. Хрен его знает. Так вот формат формулирования фраз, емких, четких, эмоциональных, точечных, бьющих прямо в точечку. Это вот одноминутные видосы. Все истории – это до одной минуты. И вот именно структуры и все остальное – это перенастройка мозгов. Убирать мусор, добавлять эмоцию. Отпустить себя, добавить паузу, у тебя с этим классно все. Добавить воздуха. И за счет воздуха, сейчас Это другой формат мышления. Когда мы мыслим вот таким образом. Ну вот, собственно говоря, все. Так, у меня все. Если есть вопросы, готов ответить. Нет, реклама должна заканчиваться ценовым предложением буквально еще два дня есть три тарифа я же не знаю ты как любишь сам на сам делать может быть и глубокий интроверт на самом деле вот либо ты любишь э, с обратной связью либо ты любишь чтобы тебе брали за ручку и прямо вот а вот тут камеру разверни, вот как сейчас тебе а нет стоп а чуть чуть ниже чуть чуть выше а теперь на этом анекдоте чуть чуть выше вах вах вах хорошо чуть чуть ниже вах вах вах знаешь, его, да? вот. знаешь. зависит от этого Естественно, три есть стоимости. знаешь как, огласите весь список, весь список пожалуйста. <смех> <смех> Значит, самостоятельно. Это сейчас, вот сейчас по скидкам еще идет там день или два, что-то такое, не помню. Две четыреста. Вот. Это сюда входит, соответственно, два интенсива, но ну, там один бесплатный. И пять недель работы и, соответственно, а нет, два месяца не входит. По-моему, две четыреста. Потом, по я не помню, по-моему, 7400, я не буду... ну, что такое? 7400 это с обратной связью. Каждую неделю я даю индивидуальную обратную связь. Плюс двухмесячная поддержка. Потом раз в две недели какие-то видосы. И я вот как тебе сегодня коротенечко, точечно говорю, вот это хорошо, вот это вот так, это вот это, это вот так. Это те, те, те кто идут по второму тарифу. Ну и третий, персональный. Лалайла, целовашки, обнимашки. Там что-то 15, по-моему. Что-то такое. Я вообще считаю... Понятно. У меня голова летит в другую сторону. Вот. Понятно. Угу. А обратная связь с собой подразумевает что именно? Обратная связь ⁇ это работа в команде однозначно. Плюс я даю прямой телефон. Значит, я считаю так, что самое страшное, самый большой тормоз ⁇ это, как я слышала, мой девиз ⁇ это скорость перфекция пофигизм и скорость и я проходя много тренингов на самом деле сталкивался с такой страшной ситуацией. ты сидишь и вот у тебя какая-то закорючечка и ты не знаешь как ее поставить а я блин вот поставил и все и пошел дальше и вот в этих ситуациях я говорю ребята алё блин у меня закорючечка то есть как у тебя есть мой мой прямой телефон по скайпу, позвонила если я не услышал я перезвонил и так далее сразу оперативно решаем чего и как плюс у нас Отдельная 45-минутная сессия, этот самый, 45 минут или 35 минут. Короче, отдельно мы раз в неделю еще индивидуально встречаемся, прорабатываем все вопросы. Но вот сколько у меня ребят брали вот эту индивидуальную сессию, там почему-то мы как бы работаем и по тренингу, и какие-то другие темы сползают. Ну, вопросов много у людей. Вот. Но я не коучинг, профессиональный, но почему-то получается какие-то вопросы закрывать. Вот. Что там еще? Ну да, вот это вот индивидуальная связь. По сигналу короткий и часовая сессия, там ну, 45-минутная сессия по э, конкретным вопросам. Это персоналка. А? ну И плюс, а, а, ты... а, а, сейчас, извини еще момент. Естественно, плюс, я, конечно, наблюдаю за тобой каждый день. И если вижу сильное отклонение, то я тебе ору колокол. А, да, куда пошла, разворачивая глобли Вот такая вот персоналка. Если это групповая, то 45-минутная, значит, это какие-то конкретные дни, какое-то время. Что, а, как групповая, смотри, график работы, он там весь висит визуально, график работы. Понедельник, пятница, понедельник 25 минут контента, потом еще до 40 минут, и я остаюсь, если у, вопросов, у людей есть вопросы, я отвечаю на вопросы, уточнения какие-то. Плюс, значит, пятница, это все в 15 часов дня проводится, на сегодняшний день. Обратка. Это собирается группа, туда я не приглашаю по первому тарифу, только второй, третий тариф собирается, командой и персоналка. И там я даю обратную связь. Кто хочет, кто может, сидят, слушают других. Многие хапают от других, и зачастую мне даже приходится повторяться, потому что, как правило, в команде плюс-минус, есть индивидуальные моменты, но есть тенденция. Вот. Если у человека отсутствует такая возможность, то у меня сейчас несколько человек, которые не могут в 15 часов. Значит, я либо делаю вторую группу а, по времени, смещаюсь. Ну, либо, я не очень это хочу, ну, либо как-то, ну, по созвону. Ну, вот обратно. Ага, поняла, Саш. Mm -hmm. Хорошо? Вся информация принята, вас да. принята. Все, если хочешь, я, я тебе... более детально, я уже поняла. Хорошо? Ну, в целом, да. Вот, а, еще в, в среду у меня эфиры, но эти эфиры, они, это, спонтанные я их называю. Просто я смотрю после выдачи задания общую тенденцию чего и как, и если есть необходимость, либо доп. материала, либо вливание, либо эмоция, либо мотивация какая-то, то я в среду выхожу в эфир, также в 15 часов, ну, либо запись. Ну, ну запись они и так будут, когда-то когда мне приспичат, я вообще спонтанный достаточно человек, могу поорать. Вот. Да, и еще один принцип, чтобы было понятно. У меня отсутствуют как таковые дедлайны, штрафы и всякие вот эти все фигли-мигли. У меня принцип зеленой ручки. Это супер, отлично. Да. То есть, а, и стоп, еще одна важная вещь. У меня из стринга можно вылететь. Получить банк. А, да, можно вылететь. Причем я пишу везде, деньги не возвращают. Хочешь судить? За За что? Бан за критику. Если кто-то кого-то начинает критиковать, однозначно бан. Двумя руками. Вот. вот такая тема. Угу. Супер! Все. Угу. Отлично. Саш, спасибо огромное. Да. Взаимно. До связи. Так, значит.